Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает выживать в Рафтецке. Да-да-да, друзья, Хаснова у нас хардкорное а, выживание в этом удивительном водном а, мире. Сегодня мы с вами продолжим путешествие к неизведанным землям. Я надеюсь, что что-нибудь у нас получится сегодня найти годное. А, как видите, прожили мы уже 58 дней. Время у нас сейчас 9 часов, это значит, что можно а, спокойно поспать, переждать ночь и выдвигаться дальше на поиски а, приключений Так, ну что ж, а, Рохи, давай уже снаряжайся в работу, как говорится, за работу, принимаемся потихонечку Так, смотрим на наш радар в первую очередь, а, что он нам интересного покажет Так мы находимся недалеко от большого острова, да, я так понимаю, вот у нас 348 а, метров, да, ребят, я за кадром тут специально к нему поближе подплыл, у нас, наверное, уже его видно на горизонте, да, вот он маячит, вот он там немножечко, ребят, очертания его видны, и мы прямиком по курсу идем сейчас а, на него. Давайте вырубим, чтобы у нас а, сильно батарейка не тратилась наша, и будем потихонечку а, подплывать. Да, ребят, за кадром тут также я уже навестил яхту огромную или лайнер какой-то круизный, да, немножечко я там завершил все квестики и мне дали вот этот вот забавный руль, с помощью которого я теперь могу поворачивать свой плод влево или вправо, в общем, по кругу на 360 градусов. Очень полезная штуковина. Я теперь буду ее использовать э, постоянно, так как и нас иногда имеет свойство разворачивать в разные стороны. Так, и также, ребята, у меня есть теперь двигатель, но я его пока что не ставлю. Я специально для двигателя отдельно спроектирую э, место, куда я его э, установлю. Ну что ж, и наш плот немножечко Преобразился. Тут за кадром я немножко поднастроил. Да, видите, как у нас а, видоизменился наш плод. А, вот здесь вот, ребят, в главной комнате я тоже много чего поменял. У меня здесь раньше были неказистые такие а, лестницы. А сейчас я сделал просто-напросто вот такую, ребят, стремяночку, которая ведет просто-напросто наверх а, снизу. Это все для того, чтобы сэкономить здесь немножечко пространства Да, здесь у меня стало, ребят, просторно. Это все для того, чтобы завозить потом сюда а, животных. Вот, и, наверное, какое-нибудь уже животное мы сегодня с вами и поймаем. Ну что ж, давайте, ребят, готовы Готовиться к вылазке на остров и продолжим. Так, ну из полезного, что мне понадобится, кроме того, что у меня уже имеется, ну это, конечно же, друзья, мы сейчас затаримся ресурсами по максимуму, поедим, попьем, полную бутылочку воды нальем, да, вот как сейчас, вот чтобы было... И, наверное, сделаем сеткомет, потому что этим оружием мы будем отлавливать мирных животных, которых потом поместить постараемся на свой корабль. Я бы, наверное, сначала сделал бы какое-нибудь заграждение да, для того животного, которое мы поймаем. Так, железо нам нужно, я вижу, да, и два болта. Сеткомет, друзья, это очень важная штуковина, без него мы не сможем поймать себе... Интересных животных Так, ну что ж, делаю сеткомет а, Насколько я знаю, что для сеткомета Нужен специальный патрон а, Как его, друзья, найти, я не знаю Попробуем, может быть, получится изучить сеткомет Нет, друзья, не получается у нас изучить сеткомет Я думаю, что он где-то на острове Мы должны будем отыскать сначала этот патрон А потом уже его изучить и им а, пользоваться Ну что ж, тогда мы пока положим его а, в сундучок а, С нашим а, снаряжением, оружием для а, путешествий Также изменения претерпел мой огород Который вот здесь сзади находился я из него, ребятки, сделал немножко по-просторнее территорию. То есть тут у нас одно дерево, тут у нас другое дерево, тут у нас среднего типа растения и тут у нас самые маленькие. То есть сделал просто по-просторнее, чтобы самому же было удобно, а не нужно было бы прыгать там через... Через, переламывая себе все конечности Вот так вот, ребят, легко и просто Теперь выглядит мой огород Так, ну что ж, тут птичка есть, нет? А, вижу, что птички нет, но перья остались Вот перья, кстати, нужная очень вещь а, Это все нам пригодится для крафта а, Для крафта стрел Насколько я знаю Так, здесь у меня все нормально Так, выходим, ребят, смотрим Да, остров прямиком по курсу, А, да, вот такие две головы я повешал, две акулы у меня висят, это, ребят, красотку я как-то раз а, завалил в океане, а это у нас, ребятки, просто рыбка, да, две головы акулы я повесил, в общем, украсил я свой плод практически по максимуму, ну что ж, полный вперед на остров, посмотрим, что же нас там ждет, я надеюсь, что буря утихнет, ну что ж, друзья, подплыли мы к огромному острову, я попробую, наверное, зайти с этой стороны, почему бы и нет. Да, там у нас кто-то летает. Смотрите, как будто какой-то большой дракон, но драконов здесь вроде бы как быть не должно. Это, скорее всего, какая-то просто огромная а, птичка. Так, я надеюсь, мой плод не сильно сейчас повернула, Давайте посмотрим на флажочек. Что-то уж как-то мы близко прям подплыли. А, флажочек вроде бы ровно. Да, нас, нас немножко развернуло, но это, друзья, сейчас не беда, потому что у нас сейчас есть штурвал, с помощью которого я могу развернуть свой плод а, в любом направлении, в котором нужно. Нифига себе птичка у нас там летает. Я просто в шоке. Так, ладно. А, для этих Цели Я скрафтил себе лук. Сегодня пойдем, друзья, с луком на этот остров. Надеюсь. И стрелы, кстати говоря, тоже я сделал. Так, ну что, давайте лишнее все оставим. Да, все-таки я древесину сейчас оставлю. По, по максимуму расхламлю свой инвентарь. Да, вот здесь для удобства сделал вот такие вот таблички. Здесь доски, пластик, веревки, листья у нас находятся, чертежи, цветы и всякое. Также планирую со, втором, со вторым этажом а, сундуков потом сделать то же самое. Да, маленькие О. сундучки заменю на большие. Но пока что мне вот этого Хранилища хватает с головой Тут я храню практически все свои а, припасы Так, ну что ж, давайте мы сейчас все-таки Последнее приготовление сделаем и выдвигаемся Все, ребят, заряженный готовка, как говорится Поели, попили, пойдемте посмотрим Что у нас на этом острове интересно а, На таких островах раньше я еще не был Но все когда-то бывает в первый а, раз Видел я вдалеке, что там летает Огромнейшая просто птица и бросается камнем надеюсь мы ее быстрее пришибем нежели она нас, так, ну что ж, я вроде бы немножко приготовился в рамках разумного, да в рамках того, что я имею на данный момент и давайте уже потихонечку выдвигаться, полезем здесь по скалам, очень неудобно, но мы тем не менее полезем да, ребятки, открою вам секрет, что один раз я уже сходил, ничем хорошим это все не закончилось, это уже вторая моя попытка да, залезть в логово этих животных совершенно новых, так да по пути будем стараться собирать вот эти вот всякие разные листья, да, всякие разные манговые плоды, это нам все в выживании в нашем... Конечно же, пригодится. Вот, друзья, эта птичка, она уже налетает на меня бодренько. И она кидается а, камнями. Мне необходимо ее расстрелять. Буду стараться ее расстреливать, ребятки, на дальней дистанции. Потому что на короткой, например, с тем же самым а, копьем ее просто-напросто не возьмешь. Ну что ж, натягиваем тетиву и пытаемся ее пристрелить сейчас. Да, она кидается вот такими огромными камнями. И у нее это получается очень быстро. Смотрите, как она по ногу снимает. Так, давайте, ребят, залезем куда-нибудь на большой выступ. Вот сюда, например. И будем ее выцеливать, как только она к нам с камнем подлетит Я надеюсь, я в нее все-таки попаду Ну что, давай, подлетай, где то уже там? Необходимо сначала вырубить ее Так, попал, нет? Вроде бы не попал Так, все, ребят, убегаем, убегаем Не попал я в нее, к сожалению а, Надо бы, ребятки, попасть Она у нас всегда вот так вот летает Очень агрессивная птица Агрессивный петушок нам попался такой Так, давайте попробуем издалека Сейчас она к нам будет когда лететь Вот так вот, да, по прямой Мы постараемся в нее, наверное, попасть Давай, лови, лови Попал, друзья, есть разочек, один раз я в нее попал, о, сколько перьев разлетелось, но она тоже, друзья, старается всегда в нас стрелять своими огромными э, камнями. Так, она пошла, я так понимаю, на снижение, давайте, ребят, будем контролировать ее действия, да, я туда вниз не буду опускаться, потому что там еще бегает огромная кабанища, интересно, сколько стрел в нее нужно, у меня стрелы максимальные с металлическим наконечником, давай, подлетай, давай, давай, раз, есть, еще разочек попал, ой-ой-ой, какие камни у нее, офигеть тяжеленные, а, так, ладно, давайте, ребят, перекусим. А как плохо, что у нас нет какого-нибудь а, целебного порошка. Да, она нас просаживает потихонечку. Я думаю, тут с передышкой надо будет ее атаковать. Но я надеюсь, у нас все получится. Так, давайте, ребят, на камень залезем. Сейчас она к нам как только полетит, мы уже будем тут как тут на готове со стрелой. Давайте, ребятки, летит, летит она к нам. Огонь! Попал, попал я в нее, попал! Главное это самому не попасть под ее огромные камни Так, да, видите, ребят, перья отлетели от нее Значит, я в нее попал Три стрелы уже в ней, три стрелы Сколько же ей нужно, чтобы она у нас померла Давайте, ребятки, до наступления темноты Надеюсь, я ее уничтожу Какие-то странные у нее действия Давай, бери уже, бери уже свой камушек И залетай ко мне, как говорится, на огонек а, Вон там, ребят, рядышком с ней ходит кабан Блин, уже темно, уже ночь Так, ну что ж, летит она снова за нами На! Попадаю! Попадаю, убиваю, нет, ребят, не убиваю я ее Офигеть, сколько же в нее надо? Четыре стрелы я в нее уже выпустил Четыре же, давайте посмотрим Так, нет, друзья, я, я гораздо больше Я уже, наверное, шесть стрел в нее садил Потому что я с собой брал двенадцать стрел Один раз я промазал, у меня осталось шесть А, пять стрел я уже в нее садил Давайте еще раз попробуем Так, натягиваем, огонь! Попадаю, попадаю, друзья, шесть стрел Птичка еще живая, я просто в шоке, капец, сколько надо стрелы на нее, блин, у меня так скоро закончатся стрелы, лети к нам. вот она, ребят, летит, летит, ой, как она хорошо летит, попадай, я в нее, друзья, попадай, убиваю я, наконец-то, наконец-то, стой, не падай, да подожди ты, куда она полетела, она полетела к другу кабану, а, да, ребят, там еще внизу у нас ходит кабан, а, сейчас будет продолжение, а, продолжение, это охота на кабана. Одной охоты нам недостаточно. Так, где кабан? Он уже, наверное, меня вычислил. Я не вижу, ребят, кабана. Где же у нас этот парень? Давайте оберем птичку сначала. Да, для начала, ребят, все, заберем. Ох, как хорошо, как много с нее перьев, вы только посмотрите. Отлично, блин, надо было сначала, наверное, стрелы забрать или что? Она все мои стрелы с собой просто-напросто унесла. Ну ничего, мы из нее сделаем а, новые. Ага, взяли еще и голову. Голову Трескуна. А, птичку эту зовут трискун. Ладненько, так, ищем кабана А продолжаем, ребята, охота на кабана Здесь, здесь где-то бегает огромный кабан Я уже слышу, как он хрюкает Ты где, родной? Ты где, родной, буйный зверь? Мне кажется, он уже у нас заметил Я его почему-то не могу еще заметить Давай, родной, выходи уже Ночная охота продолжает Вот он, ребятки, вот он, этот самый парень Вы посмотрите на него, какой он здоровенный, а На, держи Два раза не получается. Один раз... Один раз я только его ударил. Да. Ну, с кабаном, ребятки, вроде бы попроще. Его можно ближней атакой бить. А, да, он только лишь вот так вот разбегается и пытается в нас лететь на скорости. Так... Ой, ой ой у него еще вроде бы как ближняя атака есть, очень-очень жестко иногда он попадает, так, пытаемся, ох хо, хо, хо, хо, вот это я его дал, смотрите, какой удар, вот это был удар, вот это взрыв, и прям, прямиком в воду у нас улетел, так, ну что ж, разобрались мы с этой шайкой, убили, значит, птичку, убили кабана... С кабана, кстати, у нас падает черепок и несколько кусков а, мяса. Сейчас, ребятки, я схожу на свой плод, заберу оттуда лопаточку. Я помню, что здесь можно выкопать несколько частей а, землицы. Давайте, ребятки, сбегаем за своей лопаточкой и вернемся. Итак, продолжаем изучать первый нас, наш большой остров, который попался в нашем а, нелегком выживании. Да, вот такой вот, ребятки, остров. Мы здесь ищем очень много интересного. Надеюсь, мы это все интересно и найдем. Попалось нам тут два противника. Так, это сейчас собираем. Бананчики, а, точнее ананасики, арбузики нам пригодятся. Попалось но нам тут совершенно два новых противника. Это был, значит, огромный кабан. И это была, ребятки, птичка размером, блин, со слона, которую мы с трудом, но уничтожили. Это мой первый, друзья, опыт, первое столкно столкновение с, со здешними, как говорится, обитателями. И оно для меня оказалось не совсем простым. Но я все-таки справился. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь можно еще добыть. Так, здесь у нас выращивают, смотрите, ананасики, арбузики. Это мы все забираем. Постараемся, конечно же, с этого острова мы вынести по максимуму, да. Все вот эти манговые деревья, естественно, мы тоже заберем. И я там видел, где мы замочили сейчас только что птичку и кабана У них там есть пещерка, в которой очень интересный ресурс у нас находится Это землица, везде песчаная земля, да, у нас на этих островах И только землицу можно найти в самых в самых потаенных уголках больших островов Вот, например, как вот на этом уже имеется кусочек такой землицы Так, красные ягоды забираем, да а, сейчас мы, ребятки, пойдем как раз-таки за этой землицей. Так, все, ребят, манговые деревья я, наверное, заберу. Они мне определенно пригодятся. Ох, друзья, это что у нас такое? Это что такое? Похоже, я нашел так того, кого искал. Это, ребятки, у нас первое животное. Ой-ой-ой-ой-ой, какое оно резкое, какое оно быстрое. Как бы нам его догнать-то? Смотрите, оно, одно, оно от нас просто ускакало. Это, ребят, больше всего похоже на ламу на какую-то. Так, ладненько, лама. А это кто такой? Это что за животное? Вы посмотрите, еще одно животное. Это, ребят, какая-то курица не сушка. Хорошо, что я сюда зашел. Надо будет сейчас повторно прийти. Но я пока что не знаю рецепта приготовления снаряда, патрона, которым нужно отлавливать таких животных. Так просто, я так понимаю, их руками не поймать. Хотя вроде бы как можно. Но, если честно, надо, надо за ним еще угнаться. По-моему, можно перетаскивать их только, когда ты поймаешь их. В сетку этих животных Но я могу, друзья, ошибаться Так, я смотрю, мы аж топор уже сломали Добываем тут, бегаем все подряд А тут еще, ребят, очень много Всяких пальм у нас осталось Так, давайте, ребят, попробуем, может все-таки так получится у нас догнать эту ламу Так, так, так, лама, тихонечко не убегай Стой, стой, я тебе говорю, стой! Иди к папочке, черт возьми, но ну не убегай, что тут их двое, смотрите, ребят, еще этот гусак, или кто это такой, какая у них скорость, это офигенно, они быстрее, чем я бегают, я просто в шоке, так, стоять, стоять, стоять, стоять, говорю тебе, стоять, курица, ты. Не, непонятно, ребят, то это, какой-то индюк, походу, да? ну смотрите, как быстро он от нас удирает. Как же быстро эти животные от нас. Не получается у меня, ребятки, его взять. Просто так не получается. Нет. А, да, не, не зря же здесь у нас комет Поэтому с помощью сет комета только мы сможем этих животных, как говорится, а, успокоить. Ладненько. Давайте сходим, заберем то, что я хотел забрать. А потом еще раз, конечно же, высадимся и заберем этих замечательных новых животных. Надо будет, кстати, для них сделать какие-нибудь небольшие загончики, а, чтобы было их куда приютить. Так, ну что ж, здесь где-то была пещера, я помню. Вот тут вот, по-моему, да? Она у нас находится. Давайте, ребятки, сходим, проверим, что у нас в этой пещерке. Я помню, здесь были клочки грязи, которые, видимо образовались э, ввиду жизнедеятельности здесь очень многих животных. Да, ребятки, вот у нас грязь. такой я нигде не находил. Наконец-то, ребятки, новый ресурс, грязь. Я сейчас добываю. Вот это я понимаю. Так, а здесь что за нычка такая? А здесь, ребятки, нычка с грибами. Офигеть, сколько у нас новых ресурсов-то здесь. А здесь что такое? Ой-ой-ой, как же здесь много всего. Я-то думал, у нас тут гораздо меньше этой грязи. А тут вы посмотрите, как много грязи. Да, этого нам будет, этого нам точно хватит, чтобы сделать какой-нибудь что-то интересное Так, а тут у нас, смотрите, подъем даже такой вот есть Надо бы как-то запрыгнуть на него Как-то бы надо запрыгнуть Так, что, я не запрыгнул, что ли? Да, должен запрыгнуть, черт возьми Так, а как тут запрыгнуть-то? Я не понимаю, надо, ребятки, как-то извернуться, извертеться Ага, вот тут вот можно подняться Так просто не подняться, да, нужно попаркурить немножечко Конечно же, как без этого И вуаля, друзья Ай, да что ж такое, 아? Братишка Скреч, ну ты в рафте-то, е не лажай я понимаю, в Assassin's Creed можно врафтить, это не глажай, с паркурчиком-то своим. Да, берем, ребят, мой ящик, но нам уже не влазит рецепт бульон из головы. Так, давайте мы, наверное, сейчас съедим что-нибудь, а, хотя бы вот эти вот кокосики. Кокосики, кокосики. Или же выкинем, наверное, несколько семечек. Что выкинуть? Ананасовые семечки, может быть, выкинуть? Да, ребят, давайте выкинем ананасовые семечки и возьмем рецепт бульон из головы. А что за голова можно приготовить в котелке? А, я Раз, рецепт вижу, да. Один рецепт совершенно новый. Так, что надо еще взять? Надо, ребят забрать здесь все, что у нас имеется необычного. Так, в этой пещерке, я так понимаю, все. Так, а если здесь проползти? Здесь мы проползаем и не видим больше совершенно ничего. Да, здесь определенно кто-то раньше жил до меня. Да, здесь остались следы цивилизации, но... Видимо, все вымерли, потому что здесь начали бесчинствовать дикие животные, загнавшие в угол людей, которые здесь раньше жили. Да, вот такая вот история от братишки Скретча. Ну, а мы, ребят идем дальше. Так, давайте насытимся немножечко. Что-то я смотрю, подрастерял свои питательные качества. Так, отлично. Питательные качества я подрастерял. Как будто меня кто-то будет есть. Так, здесь мы все, в принципе, забрали. Я так понимаю. Осталось только, ребят, животных нам сейчас приструнить. Как говорится, приарканить, заарканить. Да, но я это сделаю. Я сейчас сначала схожу опять на мой плод, а после уже вернусь. Я надеюсь, что с... когда я изучу клочки вот этой кожи, а, у нас а, откроется новый рецепт а, того самого ситкомета. Я, ребят, очень на это надеюсь. Пойдемте обратно на наш плод. Вот, ну там вдалеке у нас а, стоит. Интересно, как выглядит мой плод а, издалека. Давайте, ребятки, посмотрим. Вот такой вот платежник мы отстроили на данный момент. Итак, давайте попробуем, поизучаем то, что мы сегодня а, нашли. Это у нас клочок вот такой вот кожи. Давайте его изучим так. Ничего не, не произошло, как я погляжу Так, это первый момент а, Все-таки, а, патрон для комета. Не понял, ребятки, взрывчатый Взрывчатый порошок А где я его найду-то, черт возьми Что-то я ни разу не встречал такого вещества Что за взрывчатый порошок еще А где, кстати, его можно найти? Понятия, ребят, не имею Так, ягоды красные нельзя изучить Также грибы давайте попробуем изучить Не получается у нас грибы изучить и что мы еще нашли? Мы нашли еще землю. Давайте попробуем изучим землю. Отлично. И мы изучаем, друзья, лужайку. Наконец-то, братишка, скретч выучил а, лужайку. Но мне необходимо срочно взрывчатый порошок где-то найти. Без понятия, друзья, где же мне искать этот самый взрывчатый порошок. Я думаю, что все-таки животных нам в этой серии не получится приучить. Но я думаю, что обязательно в следующих сериях мы это... Сделаем Ну что ж, такое вот такое у нас сегодня выживание получилось в рафтецком Ну а для того, чтобы рафта было гораздо больше на моем канале Ура! Игра Давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков И братишка Скретч будет гораздо чаще выпускать видосики по выживанию в рафтецком Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!